Оставим всех на уши! Давай, можно и поработать. Оставим всех на уши! Это смысл моей жизни. Альфа удалось захватить. Наши войска контролируют большинство Дарите нам победу, неприкаенные. Захватите эти секторы. Жить счастью себя. Наших захватчиков. Оставим всех на уши! Готов. Слушайте, эту хрень нужно запомнить. Так, ну что у нас так долго-то? О, все, закинуло, наконец-то. Так, затариваемся и вперед. Сверя эвакуации. А, ну вот. Теперь У каждого спеца, короче, есть эвакуации, да? Всех расхватали. Ну, возьмем. Так, что взять, что взять, что взять. Давайте возьмем, наверное, коллаж, ствол. Сканер у нас у, у двоих есть. Потрошки возьмем, и передислокацию. Все. Погнали. Пока работает по этот Hazerзон. Мы сейчас сыграем пару раз И глобальную войну Сервера они восстановят Но пока хрена не работает Странность, серии эвакуации Ни одной нету, хотя я эвакуировался Неоднократно Ну, пошлите что обещаю что и вам враги достанутся Да, подглючивает все конечно увидели там чуваки скачут вон тоже чуваки скачут 5 желтенький разрыв Там же вроде еще хотели... Ага. А что за прикол-то? У меня просто чувак. Это вообще какой-то бред. У меня чувак не поворачивает. Вы что, охренели что ли? Заряжаю. Как я поворачиваться должен? Алло. Мышка вот в меню работает. А тут не работает и что делать-то о получен. это тяжелый случай носитель ну-ка стойте-ка ребятки дайте-ка я попробую может надо мышку переподключить Охрененно Нет То есть у меня мышка вверх-вниз поворачивает Вот так вот, видите И все И больше ни хрена О боже мой Сейчас я еще раз перезайду, короче, из игры Секунду, пожалуйста У меня просто-напросто мышка Ни хрена не работает В игре Сейчас мы второй раз перезайдем так сейчас секунду чё за прикол вообще не пойму так ну все у меня одно все четенько давайте еще раз перезайдем Интересно, что за, за глюк такой? Не было такого никогда у меня, чтобы мышка не работала. Но она работает как вверх вниз можно ствол поворачивать, а влево вправо-то нельзя. Я понимаю, там на вертолете я сейчас летал, там все-таки можно. Ну у меня все управлялось, а я вот вылез пешком и все ни хрена оно не работает. Заходим. сейчас короче чтобы не опозориться живыми людьми зайду я с ботами протестирую работает ли это мышка какой-то прикол вот в менюшке-то все работает правильно давай можно и поработать так нет не будем сюда заходить Одиночку выберем и режим игры. Ну-ка, давайте еще посмотрим. мышка Виатура, да? Общая. Ну ладно. Сейчас проверим. Но есть улучшения ну пока Тут Самое такое интересное Что мне тут вот охота посмотреть Это вот задание, И за эти задания еженедельно будут давать какие-то бонусы За их выполнение Что там за бонусы там Косметические что ли предметы Наверное вот скины Но ну, они еще не все догрузились вот На танке мы видели скин На самолете по-моему На Пушкина какой-то то есть можно скины будет выбивать, наверное, и на персонажа, но ну, на специалистов и на пушки, ну и на Обещаю, на что и вам проли. враги достанутся. Привет русский стиль. Да что случилось вот у меня, допустим, мышка не работает. Она работает в половину. То есть я могу вверх вниз и крутить мышкой и все. Обново-то вышло, все перепроверил, я все файлы, все четко захожу, как работает, но заданий-то я не наблюдаю вот этих еженедельных. Ну и плюс тот же разрыв, еще и мышка отказала. Сейчас посмотрим. А, ни хрена, у меня не работает мышка. Эй, стой, стой, поехал. Это что за прикол -то? Так, давайте зайдем-ка мы с вами. Ну, выборочно. Видите, что происходит? Вверх-вниз работает, а влево-вправо только вот так, видите? Хоп-хоп-хоп-хоп, все. И что делать, интересно? А, пешком. Пешком версия обзора ну давайте там поставим не работает мышка не крутится вообще офигительная по стриме секторов теперь к двойной че еще можно посмотреть глобальная версия Вертикально. Вертикально это базовый вот мышью. Так. Короче, да, что-то тут. Зачем мне не нужен геймпад? Управление кнопки. Глобальный геймпад. Звук, дисплей. Когда готовы, Прикольно. Конечно же. Так, общие подсказки, активность. Ну, ничего не. Все, у меня просто вон это. это какой-то бред, блин. Как играть-то, -мо, у меня мышка не работает. Вот, все, как я буду бегать? Вверх-вниз и на стрелочках. Вот, можно так делать, все. Человек прямоходящий. А, ну ходить-то можно, да. Стрелять-то нельзя. разброс вроде то надо потестировать на живых. да хотя нет разброс смотрите я отсекаю по два патрона один патрон вообще куда-то в сторону уходит вот, вы можете наблюдать на видео Ну это ладно то есть если переключиться на одиночный и вот бить, видите, одиночные вообще прям нормальные, хоть как более-менее. Но прикол-то в том, что за хрень, ребят, кто сейчас батлу играет, зайдите, пожалуйста, если кто играет, посмотрите, что за фигня. У меня мышка просто, я уже не знаю, что делать. Мышка вправо, влево не крутится. Вот вверх, вниз, все, все работает, прыжок, а Мышка не работает. В меню я захожу, вот стрелочка, все, могу выбирать, что хочу. И настройки вроде все, но я ничего не трогал, как обычно. Вчера играл, все было нормально. До обнова. Обнова Вот у меня, как обычно, этот желтый дисконнекшн этот горит хреновое, что соединение. Серва какой-то там в жопе мира находится. И не работает мышка, -мо. сдохнем еще раз перезайдем если не их, они все вообще ж красное горит я просто с ботами зашел так покинуть игру короче Че... поставим всех на уши Нифига себе, слушай. Привет, русский стиля, еще раз. Перезапустить-то, перепустил, сейчас заново качаю. О офигенно, да? Ну вот у меня тоже написано, что типа перезапуск, обновление номер три уже доступно, там, тра-та-та. -та. Ну, я так понимаю, короче, что-то там у них не то. Ну, во-первых, в глобальной войне нихрена не работает. Оно вышло, вот, часа два назад обновление и да но скачалось 10 гигов все там проверка файлов я еще раз перепроверил то есть заходит есть какие-то изменения но они не все сколько там ждать надо наверно в твиттере посмотреть может там кто что написал из разрабов у них там что-то опять да через жопу пошло что ни хрена не работает где вот эти обещанные еженедельные задания? Ну вот я показывал, да, что вот эта фишка работает. Галочки, типа какое, какие модули у тебя установлены на данный момент. Ну да, прикольно, вообще охренительно. 10 гигов и все, будьте здоровы. А, ну еще, да, это где тут? На технике я хотел показать. Техника, да, где-то я видел. На истребителе, по-моему на это стоит. Нет, где-то я видел. На какой-то тачке. Если я... А, ну вот, да. Или нет, или это. Оружие. А Ну-ка посмотрим. Вежим. Так, так. Здесь ППХ. Так. Мы же только что смотрели. У меня показывалось... Так, ну вот они, да, все. Где-то я видел сейчас, что там за типа, еженедельные испытания. тра -та, та будет доступно. Так, что мне меня PS5, да? Ну, это... ну вот, в игру-то я захожу, а что толку-то? Видите, какой косяк у них. Мы же вот, если стрим, короче, мотануть, я сейчас заходил, мы смотрели. Э, я же где-то видел. Камуфляж. Ай, ху, прикиньте, убрали камуфляж! Он был, я. Вот перемотайте, посмотрите. Короче, на вертушке на маленьком хеликоптере стоял такой желтенький камуфляж крутой. И было написано, типа, вот, за.. Пятый, по-моему, сезон испытаний еженедельных, вам будет он там доступен. Ну, они же писали, что они будут добавлять эти фишки, да, за это за прохождение вот этих заданий. Косметические предметы, по-моему. Ну, что-то мелькнуло, короче, я спалил эту фишку. Посмотрел. И чик, ее убрали сейчас, ее нету опять. Так, ладно, перезайдем. Третий раз в игру, может... Я думаю, просто не вижу смысла перекачивать. Сейчас перезайдем в игру, опять посмотрим. Угу. Так, Сейчас я зайду в Steam по-новой и перезайду. Так, Давайте зайдем в свойства обновления. Ну, я так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, тогда. так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, очень так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Видосы там заходите, смотрите, кому, если интересно, по батле. Там, по оружию, по технике. Ну да, давай, русский стиль. Я тогда, конечно, жду от тебя. Отпишись, пожалуйста. Что там поможет, нет? Ну вот у меня такой косяк, что да, мышка не работает в полной мере. Сейчас я проверку сделаю. Вот уже осталось тут полминуты. Попробуем еще раз зайти. Нифига себе. Это у тебя обнуло 15 гигов? У меня почему-то она 10 была. 9 с чем-то. Ну, короче, грубо говоря, я не помню прям до точности. Ну, 10 гигов обнуло вот. Поскольку два часа назад где-то я зашел в Steam и она у меня вот обновилась Все, потом проверка файлов прошла и все, я захожу, вроде как все зашло А в, это, в игре в самой, видите, да, какой прикол Ну то есть попозже, в любом случае, к вечеру все файлы, да К вечеру-то заработает Так, подождем Так. так, смотрим, давайте заходим. А смысла, я думаю, нету. Они в любом случае исправить должны эту всю шляпу. Это вопрос именно, скорее всего, <coughs> не что у тебя там, у меня у нас что-то вот именно соединение, их, их вот эти серваки и прочее, вся вот это, короче, на техническом уровне. От самих серверов, я думаю, этого это, это все зависит. Видите, мы сейчас, 20 минут назад я зашел. Что может быть, тут, тут, где перегружен? Ну, не знаю я, честно сказать. Я как к тому, что вот мы сейчас в процессе стрима, 20 минут назад, какие-то фишки мы спалили, посмотрели. Или прям я их вот видел. Смотрел, читал. Потом 5-10 минут я из игры вышел, перезашел. Зашел в этот с ботами в бой. Хоп, и все. И уже нету этой фишки. Чик, ее быстро такие убрали. И вот опять это хреновина горит. Погнали! Так. Вот, по-моему... Нет, это не то. Это было уже. Ничего не поменялось. А сейчас мы с вами точно все... На технике посмотрим. Вот на вертушке я видел. Меня точно не запутаешь. Да, нету. Ну, короче, походу... Сейчас мы с ботами еще раз проверим. Поехали. Да похрен на все вот эти... Пускай они там завтра эти свои задания добавят. Просто не работает мышка. Вот в чем прикол. Сколько ждать, пока они там что наделают. Картинка вот эта, да. Каждая картинка другая стала немножко при загрузке. Мне главное, просто, чтобы мне вернули, просто я играл, как и до этого играл. Ничего, у меня все работало. И клава, и мышка. Это вообще вот ни, нахрен не надо. Меню-то работает все. Ну, видать, как-то все с тормозами происходит. В самой игре да, написано, что это обновление, перезайдите. То появилось, то пропало. Непонятно. Сейчас, если так же все будет, но придется мне тогда сворачивать стрим и по новой запускать попозже. Когда все заработает. Отправляемся на задание. В кого стрелять? Посмотрим. Ну, прям... Так, так, так, так, так, так. Ну, да без разницы вообще на чем ехать. Ну, конечно, да. Привет, Роман Граев. Давай, на стрелочках-то мы точно нагнем всех вообще. Только на изи залетим на стрелочках. Так у меня эти стрелочки, они работают так же, как и мышка. Наверх и вниз. А лево-право не работает. Я бы, конечно, с удовольствием уже, как этот, встал такой, как танк, знаете, башня. На стрелочках такой, оп, развернулся. Вот, все, все, все, ребята, по-моему, за... есть Прогресс. Башня на танке, короче, крутится Если сейчас... Ну-ка А, смотрите, прикол Вот пачка вообще Короче, на чуваке не работает Все, вот, лево, точнее, вверх-вниз Все И хрена, больше ничего не работает А на танке, короче, башня Кто-то меня... Вот, а на танке башня работает Ну все, я буду танкистом А что делать-то? Стрим будет про технику, короче Вертолет работает, танк работает надо залетать тогда Ну в хазард зон, понятно, мы не, не получится поиграть Вот Там, что, надо на машинке, что ли, кататься? Ну хотя бы спасибо, Дай, что вы хотя бы там ха, сделали, что э, работает у меня Танк, башня крутится Все, я уже рад, похрену вообще Будем на танке Мне надо как раз третьи снаряды О, вертолет прилетел Ну-ка, надо его сбить, нахрен так, давай, задний ход, задний ход, задний ход. Где он, где он, где он, где он. Вижу, вижу, вижу, вижу. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ниже, ниже. Так, что работает? Сейчас мы его о, -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо. о господи. Ну, в общем, русский стиль. У меня хотя бы. Это. На вертушке я смог полетать. Ну, на истребителе, естественно, можно. И на танке. Башни крутится. Вылазить пешком. Все, вот мышка вот эта глючная. Ну, будем на набивать тогда, что делать-то? Хотя бы полчасика еще по стримлю Будем периодически выходить из игры, проверять. Может, в течение времени добавят точнее исправят все равно мне танк надо это кстати да лайфхак для тех кто не в курсе как можно быстро вкачаться мало ли может кто не знает я имею в виду про ботов заходите в одну каску на карту и можно махом вообще набить чтобы не ждать больше соточки можно наколотить и фрагов, и на, на технике. Опыт-то идет. Поэтому удобненько. А сейчас, что, мне одеваться все равно некуда. Ни хрена не работает. Мне вот интересно. У меня сейчас аккумуля, на, на камулях играю на снарядах. А там еще же есть туровые снаряды, управляемые. Можно еще на них скатать. О, вот вижу цель, есть контакт бабах. Я вот уже модули все эти пр прокачал, которые на стрелках у меня в тур вверху стоит, видите. Ракеты еще можно пулять. Новая цель под да, будем так и, да, что делать. Ну, дать допиливаю что-то, как всегда. Нет, просто все сделать, а потом уже обново выкатывать, Чтобы люди зашли и порадовались, и начали нормально играть. Но нет же, надо же все через задницу сделать. Чтобы ты посидел, помучился. Игру переустановил. Да что, что такое же мучить-то, а? Есть. Десантировался, чувак. ах господи боже мой я вот не заметил сильно разницы в это вот легкий пулемет стоит на данке и вот у меня сейчас стоит тяжелый по скорострельности по моему вообще никаких отличий нету они хреначат прям по моему одинаково а ну, только что урон побольше на этом пулемете помните как в четверке да и в тройке тоже тяжелый пулемет прям вот стреляешь чувствуется что он тяжелый прям жестко раздавал ну медленно но жестко а здесь же тяжелый пулемет по-моему такой же как и легкий ну. так сейчас потом посмотрим сколько мне надо набить фрагов для это, я уже открою последний модуль на основную пушку Ракет, ракетный там вот управляемый снаряд, точнее управляемые ракеты ну как птуры вылетают типа 9М113 какой нибудь на советских русских танках это будет вообще по кайфу если это управляемые ракеты, можно прям вертушки только так сшибать Будет не танк, а птуровозка На крыше у стрелка Птур стоит, вот видите Вот он Потом еще с основного орудия Можно ракетами стрелять, управляемыми Ну вот как на вертолете, типа Ракета-то стоит Точку берут опять кстати, танк по резве стал если, если я ничего не путаю. Ну как, по резве? бы модуль бы сделать, допустим, ускорение или там маневр, значит, ну что-нибудь в этом роде, чтобы он можно было поставить, чтобы он прям шустренько носился. Ну нет, там, Вася вообще раздает врагам. Ну, нашивки приходят, чё? Вот, уже 57 Какую-то плюшку дали. Сейчас в конце боя посмотрим. И где вот эта вся разрушаемость-то, ё-моё? Почему я вот не могу сюда стрельнуть, чтобы просто все разлетелось? Вот только дырка одна. Ну простите, не дырка, но отверстие, да. То есть вот они сделали выемочку такую кирпичную стену типа и все. А это все металлическое, танк не может уничтожить. Настолько тут прям столько брони, как в, в каком-то бомбоубежище. Так, ну что сделали? Нет, ни хрена не сделали. Не работает. Ну как кыш отсюда. Сколько мы там настреляли? Немного 18 сегодня. Ну ладно. ку, -ку. Конечно так и ботов-то гасить. Я а по приколу. Это такой лайфхак для прокачки. У нас же, когда в глобальной войне мы играем... Во-первых, танк не всегда получается взять, там быстро все расхватывают. Да еще и появившие могут сразу же завалить, когда до самолеты, авиация, это быстро танки гасит. На танке тоже надо уметь играть. Я имею в виду с живыми людьми, а не с ботами. Ой, нашивку получил ну вот в общем кто смотрит вы или заходите до да, периодически тоже Но я сейчас буду заходить в процессе стрима смотреть ну вот с мышкой косяк ничего не починили глобальную войну сейчас наверно починят Но хрен что толку тот -то глобальный да хоть от любой хоть от зоны, неважно. Пока мышку они не исправят, может у кого-то... Может у меня у одного, конечно, мышка не работает, что она работает не в полной... не неполной функционале как должна работать. Ну, в общем... Ничего не остается делать, только ждать. Я не буду ничего ждать, пока там... что поиграю сейчас часок немножко, понабиваю фрагов да и все, может к ночи починить еще раз застримим подписывайтесь ребят на канал чтобы стрим не пропустить я тогда сегодня уже нормально сделаю стрим вечером, ночью точнее и посмотрим все все нововведения сколько там, 30, надо по-моему что-то Сейчас я выскочу из танка, посмотрю, сколько мне надо наколотить. Ну, там что-то больше сотки, по-моему, надо набить. Вот, видите, что, прикол. Вот, та-та-та-та-та-та. Всё, ни хрена не работает. Меня сейчас завалят. Так, давайте сдохнем. Так, по поводу танка... Сколько надо? А, ну мне еще осталось наколотить. 80 и 50. 130. 130 килов надо набить и откроется. Ну, снаряды став. Самонаводящий снаряд, да. Короче, захват и, ну, как в тур летит то же самый снаряд. Ну, не, это же тема, прикиньте, с авиацией это вообще прям по кайфу будет. Если там будет 5 снарядов перезаряжаемых этих ракет, Вертушки просто не выжить. Да и вообще не, не только вертушки. Он будет универсальный, получать, снаряды. Ну, захватывать цель, да. И танки, и авиации, все, вообще, что только можно. Плюс можно же взять нам с вами... Здесь вот скин был кайфовый. На танке был, на М1А5, на Абрамсе был скин, короче... Тоже такой эпичный, кайфовый. И написано было, что на третьей, по-моему, на четвертой неделе типа еженедельных заданий он от... открывается. Ну, вот. То есть даже на технику, на все, что можно, значит, видать, на каждого спеца сделают конкретное какое-то еженедельное задание, чтобы по концу недели открывалась какой-нибудь там скин на пушки, на спецов, на технику. Всю сделают. Вот мы запалили, но пока это что-то у них, видать, пошло опять не так, и Надо сейчас еще 5 чуваков добьем, делаем ТДАшечку откроем. У нас дымовая система, гантомет дымовой, и вот тепловая система. Оружейный отсек тоже сейчас кинодический, установка вместо командира, все. Ну-ка, давайте вертушку возьмем, посмотрим вертолет. Ладно. Так, а что это у меня? Инверсия, что ли, поменялась? Вроде нет. Ну да, я, кстати, не говорил, что да, камеру сделали по получше. От третьего лица при стрельбе. То есть она была не такая, здесь как-то по кайфове. Блин, приблизили камеру при выстреле. Удобно наводиться. Но я, походу, инверсию поменял, блин. На вертолете. Я тоже привык немножко к другой. Я сейчас просто если выплюну с вертолета, буду опять как этот прямоходящий чувак. Ну-ка вот под ракету запустил. Бамс. Забрал. Так, что-то надо посмотреть. Давайте-ка мы сейчас повыше подвинемся. А, ну радар, да, еще раз повторюсь, Дай, те, кто не видел. Сделали радар для вертолетов, ну и самолетов для всей ледки. Вот он, наш радар, палит теперь всех, кто рядом находится. Такой неплохой э, радар в плане обнаружения. Вот все, всех видно. Прям вообще без проблем. Сейчас только инверсию надо сделать. Блин, а. Мышка клавиатуры, пешком техника. стояла что-то тоже все как-то через жопу сделано видите вот какой. ну скорее всего да на клавиатуре я думаю будет на стрелочках работать но это же нахрен не надо согласитесь Датчик, че у нас еще есть датчик? Метомет. Опять этот разрыв долбанный. Альфа ну, засранцы сранцы, моё а? Я бы сейчас раздал бы, блин, справа, но никак, он не крутится, нифига. Ну что там, ребят, кто Заезжаю. смотрит? О, Сэм Смит, привет! Так, в сетинге удалить, перезапустить, тогда должна работать мышка, да? Но ну, сейчас попробуем, давайте. Конечно, не по приколу. Да, вот в игре она именно: мышка не работает. Разблокированная заводи. Это 57 уровень. что это значит? А, это, это, это скорее всего, эта картинка это рисуночек. Угу. Поставим всех на уши. Мастерство 40 Талисманчики Так, что ты говоришь, значит, надо угу. Ну, давайте посмотрим ну как, кстати, в портал Давайте зайдем в портал, посмотрим Там такая же хрень В любой вообще без разницы То есть, значит, не у меня у одного такая, ну, такая проблема, да? Ну, это, это скорее всего, очевидно, что. У кого-то, может, там клава отказала. У кого-то отказала мышка. А, нет, нифига. Она вообще нигде не работает. Ни тут, ни там. Просто вот все. Оп, хоп, хоп, хоп, все. Чувак-то бегает, скакает, а толку.. Нету. Хотя вот я сейчас заходил, когда в Хазард зон. Чуваки-то. Чуваки-то побежали какие-то. Я сейчас стою в шоке. Они убежали вперед. Один такой ко мне подбежал, хоп, и меня такой посмотрел. Думаю, интересно, как? У нас что, из нашей раши ни у кого, что ли, мышка не работает, а у остальных работает? Как-то неисправедливо, мне кажется. У нас есть работа. Блин, ну засранцы, а, -мо. Ис просто испоганили все, что можно. Сволочи. Ну, так. Угу. Ну да, не, прикольно. Они сделают, да, на каждый вид техники. Для каждого, видать, ствола, да. Сделают косметику за эти задания. Ну, будет мотивация. Ну вот у меня лично будет. Если, конечно, конечно, эти скинчики будут клевые. Ну и, и имеет место будет тогда позадротить на эти именно задания. Ну да, сейчас Ну можно, в принципе, попробовать. А что делать? Все равно вариантов-то у нас особого. По сути, это нету никаких. Ох, какой красивый камуфляж, да, был сделан Во, общечетенький. Прям наш как будто это точно не натовский камуфляж, это на наш камуфляж похоже авиационный. Да, да, согласен. И физику получше сделать, и разрушаемость побольше. И главное самое, чтобы стабильность именно производительности была. Чтобы все, там 60+, все было стабильно, работало, без глюков. И для, наш, для нас, российских игроков, сделали нормальные черваки. Чтобы они не дисконнектились вот с этими желтыми кругляшками. Ну, я по-своему объясняю, чтобы было всем понятно. В левом вот верхнем углу вот этот разрыв, типа соединения, связи. Пинк у меня под 300 прыгал. Ну, это что, это нормально, что ли? И это, насколько я знаю, что серваки европейские и Азия, по-моему, все. То есть нам с Россией на Европу, на Азию тянуться. Ну, конечно, будет слабый сигнал, вот этот дисконнекшн и разрыв, и высокий пинг. Когда ты просто бежишь и протелепортировался там метров пять, у тебя там подзаглючило все. Хоп, ты отвез, тебя убили. Ну, это что, нормально? Я считаю, нихрена это, нихрена это не нормально. Да ничего ни, ничего не починили. Видать, скорее всего, у европейцев, у амеров, там, у всех остальных, да, все более-менее, я так думаю. Ну, это, конечно, не стопроцентная инфа, я так чисто вот порассуждаю. А у нас глючит, плохое соединение, сейчас мышка не работает. Ну, мышка, может, не у всех это все понятно сделают, но хотелось бы все-таки хотя бы, чтобы стабильно там пинг выше сотки не прыгал хотя бы и игралось нормально. Ну, пока что вот у меня как этот желтенький этот разрыв был, так он и остался, но ну, временами он появляется. Ну, бывает, конечно, и вот иногда я до этого играл, нормально все заходишь в катку, играешь, короче, ничего не это не лагает, все, все нормально. Практически не появлялось вот этого плохого сигнала с серваком, да. А так-то из 10 боев, вот 6 боев или 7 будет вот с этими лагами периодическими и вот этим плохим соединением. Так что, ну, короче, как-то так. Ну, давайте сейчас я тогда вы зайдем. Что там надо? В сетинг зайти. Давайте зайдем в сетинг, ладно. Зайдем в сетинг. Локальный файл, да, надо посмотреть. Инстальник. Сейчас посмотрим. Так, ну что-то я пока не вижу этой папки, если честно. Сеттинга. Свойства. Сейчас посмотрим. Пока ну вот я захожу в локальные файлы, да? Ничего. Дальше делать. Так, мушка работает. Да, в документах. Спасибо, спасибо. Да, всем привет. Еще раз. всем сейчас, короче, я тоже тогда по вашему совету поступлю в документах. Да, сейчас посмотрим. Батла, да? Сетинка, ага, вижу. То есть, надо папку полностью, что ли? Или, ну, здесь вот у меня профиль показывает. А, ну, короче, смысла нет, да? Ты папку удалил, мышка заработала, потом папку, папку на себя заходит, а мышка не работает. Прикольно. Отлично. Вообще лють просто. А то есть, что ты, получается, вообще сейтинг папку да, удалил. Крашдамп. Вот у меня есть краш-дампы какие-то. Давайте попробуем крашдамп удалить. Ага, и... Давайте проверим Удалим папку, да, с вами И сейчас перезайдем Сейчас посмотрим, что будет Ну там вот этот крафт, эти дампы Файлы типа надо Вот я их вот тоже удалил Сейчас посмотрим Запускаем игру Ну да, я просто тоже в корзину ее кинул, короче, не стал чистить. Ну, в общем, она отдельно вырезана, лежит. Сейчас проверим, если что, вернем все на место. Ну, либо просто проверку файлов можно сделать через этот, через Тим. Он их сам допилит. Сейчас посмотрим. зайдем опять на бодяровский сервак с ботами посмотрим там так ждем ну вот я тоже пробую загрузка Так, у нас игра перезаходит, типа это когда я первый раз в игру заходил. <Странный звук> угу, кроссплатформе, слушайте, у меня сейчас, лишь бы, короче, у меня вообще все как будто в первый раз... В первый Слушайте, нет времени объяснять по сто раз. На поле боя две вражеские армии, сражающиеся за захват и дальнейшее удержание секторов. Бой продолжается, пока у одной из сторон не закончится подкрепление, и она не отступит. Вот и все. Так вот, как же брать под контроль секторы? Захватить находящиеся в них цели. Чтобы захватить цель, зачистите ее от противников. Если сторона удерживает все цели внутри сектора, он принадлежит ей. Если вы удерживаете больше секторов, чем противник, тот начинает терять подкрепление. Как только они потеряют их все, победа за вами. Да, валите врага и истощайте его подкрепление. Но победу или поражение в матче обеспечивает захват секторов. Вы знаете, что делать. Двигайте. Угу. У меня, короче, по новой все сейчас лишь бы да но хотя никуда не должно деться что то что я там играл полмесяца так понятно все сейчас посмотрим. Уровня мне, короче, что... Не застал. будем заставлять их ждать. Так, слушай, Сэм Смич, обнову качает. Еще одна обнова вышла, напиши, пожалуйста. Или че? Видите, да? Картинки поменялись. А, ну понятно. Но с базара нет. Вот карты уже за сколько? Я с 12 начал рубиться. Сегодня второе, да, у нас. Ну, короче, за две недели карты уже меня от них мало блевать охота. Они мне надоели все. А там одна более-менее карта это с этими, с контейнерами в порту. Более-менее более на ней интересно, ну, что там вот эти стычки в ближнем бою и местность закрытая с этими вот построечками, контейнерами. Ну, не везде местность. Ну, короче, там вот на горе можно дом штурмовать, там постоянно заруба. А в полях бегать по песку или вот по траве вообще что-то не по приколу. Им надо карп. Боятся щитом готов. Им надо карп делать. Больше вот это громко, сильно, надо потише сделать, меня аж чуть не оглох. Городских карт надо делать побольше. Так, берем танк. В полях это вот на летке, вертолетке хорошо играть. Куда-нибудь повыше залез и на к втором тридцатка есть, 30 миллиметровая пушка, это 2,42. Как на это, я уже сделал обзор, кстати, на канале есть ну такой обзор не прям там я нагибал Жестко, ну короче есть Сейчас посмотрим Боже какой О, все, заработало Наконец-то. Сейчас потише, ребят, сделаю. такой микс наушники надо поставить. Чуть потише сделаю. Все, работает. У меня заработало. Мне осталось еще там что-то с чем-то челом загасить на калаше и будет топовый этот. Короче, красный это значок мастерства оружия. Что там у нас с, это, с FPS? -ом? Ну вот. 70 кадров максимально 71, минимальные 58. Видюха наполовину загружена на 80%. Процессор на 59%. 75 50 FPS. Так, соряныч, я тут это попал, надел, короче, отваливаем. Цель, браво, Скажите, пожалуйста, кто смотрит? Ох, нифига себе, я уже Они калаша под подотлы... Давай, давай, братан, переставляй. Как слышно меня, короче, и картинка в каком качестве? шум, это понятно, все. Ну спасибо, спасибо, сам. Ну чё, как у кого дела-то там? Я сейчас э, сворачивал, короче, Steam. не это не увидел, что обновка какая-то есть. Просто игра в запуске и все. У меня кнопка отказал. А, у меня короче все настройки сбросились собственные. То есть здесь вот эта пушку на Т я все по по-другому делал. Я кнопку броска гранаты ставил на на Q, чтобы можно было быстро отстрелять. Допустел сейчас, короче, настроить надо пешком. Вот так, сейчас мы с вами замутим. Быстрый бросок гранаты, да, надо сделать быстрый бросок, чтобы он эту чеку не, не, не тянул резину, сразу же и все. Кроссу гранаты. Так, мне надо кнопочки посмотреть. Кнопочки. Чувствую здесь бойца, Перемещение, рывок. Нажать. Нет, нет. Так, сейчас я быстро построю, А то мне так совсем неудобно. Это надо, наверное, выйти, да, в этот. А вот управление. Титра есть управление. Так, мышка, клавиатура, настроить А вот привязка. Чат на интернет, чат, так понятно. Пехота. Пишет Discord, что не у всех мышка, а то, что не у всех, да? Ну вот, ну, видать, у всех по-своему. Захватывать... Как понять? Ни хрена не понятно. Можете... Роза команды я сейчас поменяю. А, так, место втяжки. Перемещение. Прогнуть, перепрыгнуть, ровок. Бег влечён местности дважды. Левый швифт, присесть. Присесть. Мы сейчас сделаем переключить. А тут у нас надо вообще все поубирать. Ползти у нас будет на. Да. Оставим парашют. Так, мне главное было.. Меню оружия поменять. А, еще гранату же. На оружие, снаряжения, да. Граната. На Q. Планшет оставим. Подствольник режима огня. Все, на остальное все, наверное, так есть. Так, давайте попробуем. Короче, мы с вами зайти в этот... В глобальную войну попробуем зайти. По крайней мере в этом Эй, мы справимся сетевая игра захват давайте проверим но все равно так мы не не увидели вот эти задания О, ну все, ребят, меня закинуло в этот, в сетевушку, в нормальную, глобальную войну. Сейчас, главное, мышку проверим, будет работать, нет. Я сейчас мониторинг производству. А, нет, невозможно загрузить данные. Ну это вот с черваками, короче, они еще не, не починили, значит. Ну ладно. Зайдем в ХЗ. С ботами играть можно. Мышка заработала уже хорошо. Соложайте эту хрен. Так, проверим зон, да? Сейчас я тогда быстро на секунду отбегу, перекурить, пока все это дело грузится. Сейчас убедимся, что нас не выкинуло. Да, для тех, кто заходит, если у кого мышка не работает, вот здесь у нас ребята в комментариях написали, что надо делать. Я также сделал, у меня заработало. Папку эту сеттинг удалил и еще вот эти лаги. Лагс там как-то она называется. Все это просто я взял, удалил и все. И зашел, у меня мышка заработала хотя бы. Ну, с ботами в сетевой, на глобальной войне мышка работает. Сейчас проверим в хазерд зоне, будет работать, нет? Интересно, блин. Чего же это так зависит? У кого-то мышка работала, у кого-то не работала. Возможно, еще какие-то проблемы были просто. Я не в курсе. А Может, у Клавы там не работала ни хрена. Сейчас мы... Проверим, это уже в бою. Работает мышка, нет? Ну, вот он, дисконнекшн прят, опять разрыв. В верхнем углу левом. Да, без разницы, кого брать. В принципе, он дозер возьму. Нет, вот боеприпасы. возьмем ремочку, сканер. Не будем влупливать бабок, потому что я не знаю, будет ли работать мышка. Здесь, я тут, я с вами. Поглядите на эту серьезную команду. Давайте веселиться! Но ключит, как вы видите, вообще так же. Еще клещ раньше даже хотя бы не ключево. Ты да, конечно быстро, блин. Надо проверить, не Уважаемые зрители, наблюдают. О, все, ребята, ребята, все, заработало. Все заходите в Hazard Zone. У меня там есть в Дискорде, значит, я поставил свой ник. Если кто хотите, добавляйтесь друзья, и можно будет вместе поиграть. Я только с удовольствием. Все, по крайней мере, все работает. Ну да, я надеюсь на это. Заодно и вот сейчас уже можно затестить про разбросы и вообще вот эту регистрацию попадания. Но она вроде нормальная была, но и порой все-таки не сказать, что прям как надо. Хотя, может, я просто играю хреново. Так, почему-то я кнопочку поставил на... Мне надо Потрошки или меня отменить? Вот так вот. Замыть. О, по чуваку работают, вижу, вижу, вижу. Так, он, он плохо стало. Кто там у нас? А, вижу, вижу. Это, это люди, кстати. Это чуваки. Он, это ирландец поставил щит. Ать, ать, ать, ать, ать, ать. Так, валим. Сейчас я возрождение отряда сделаю по быстрому. Все, и надо закрыться и убежать. О, бегут, бегут, бегут, бегут, валим, валим, валим. Ищите по район, минус один. Сейчас просто дислокация сработает и они все треснутся. Есть. По иду, идут, идут, слышу прям шаги. Там целая команда чуваков. Опять кого-то грохнули. Так. Ну да, но с учетом того, что играть просто не в чего. А, сейчас меня в толпу замесят. Все. Замесили. Прям в башку меня. А, ну вот еще метка внизу появилась поблизости. по мне не было ее. Так, ну-ка, давайте-ка мы посмотрим. Там же вроде говорили, что добавят голосовой чат. Где там у нас эта тема? Сейчас посмотрим. Ап, вот так, общая, общая, общая. то, не то. Звук. Долбочка. Все мы все сдохли. Сейчас мы поищем. Так, это не то. Глобальная тоже не то. Привязка клавиш. Сейчас секунду посмотрим. Ну, в тройку я тоже в свое время прям зарубился, она мне так понравилось. Я в нее как раз там до, до полковника сотого дошел. Долго в ней Ну, в нее было прям прикольно играть, особенно карты там такие, переправа там через сену, метро. Буна, я Здесь вовремя и готов. Еще много чего предстоит им доделывать в течение длительного времени. А так вот, по сути, часто в данный момент в чего вот еще поиграть? В Call of Duty я вообще поиграл в этот в бэтку-то давали. Мне она не понравилась. Warzone, мне прям от него тоже. Играть-то не в чего. Поэтому. Ну, либо играть то, что есть, и ждать, пока будут они со временем исправлять. Ну, либо вообще не играть тогда. Вон всяких одиночных проектов, типа рдр там, метро. Есть что, киберпанк, можно, я вот до сих пор его не стал проходить, оставил потом. В принципе, если, да, можно в него, конечно, и не играть, дело каждого. Каждый имеет право играть, нет. Так, сейчас я все-таки хочу посмотреть по поводу, где у нас тут с вами привязка клавиш. А, голосовой канал, все, во, работает. Так, голосовой канал, давайте мы с вами сделаем на, да без разницы, на однёрку, вот на вот эту, голосовой ТТС, да, меню сообщества, чат у нас так и был, канал, чат, канал, чат, канал, чата. ну да, сейчас проверим. Мне больше Мне надо посмотреть перемещение и пехота. Я же специально поставил розы команд. Мне надо было сделать на другую кнопочку. Да, вот так. Что еще я хотел сделать? Голосовой чат. Тоже нажмем кнопочку. А, ну Форзу, ну да. Я тоже гонкам не такой любитель. Вообще, в, в четверку я еще на Xbox играл, у нее более-менее было по приколу. Думал, даже и руль купить. Хорошо, что не взял. А недели хватило, и все. Ну, гонки точно не мое. Так, перемещение. Где у нас с вами... Так, бег, понятно. Присесть, удерживать. Переключить присесть. Я хотел на Ctrl сделать. И еще где у нас меню оружия? Так, сейчас мы стабилизация режим огня, насадок для оружия изменения. Я хочу поменять. Все вроде бы. Так, че еще раз катаем, да? Давайте. Ближайшая самая игра, которую я вот ожидаю, это Сталкер 2, когда 28 апреля выйдет. Вот там можно будет в одиночку растянуть игру, побегать, выследовать. Ну, вроде у них там все по плану идет, она вовремя должна выйти. Ну, это в идеале, что без переносов. Ну, все же может сдвинуться, как обычно. Ну, я в четвертую тоже, да, играл. На компе, кстати, не играл. Вот, ну, в Xbox-то у меня S был. То есть, там не, не сказать, что прям все так идеально было. Во-первых, не было у меня тогда телевизора 4К, и я на Full HD играл. Часто на компе вот уже, когда 4К появилась и видеокарта нормальная, попробовать можно. Но, блин, а ненадолго эти гонки. Я говорю, пару дней. Я вот сейчас, к примеру, чтобы разо разнообразить... Батул в одну только не играть. Метро, вот, EndHun Edition скачал. Бесплатно, но ну, он сторону -то, с пиратскую. Я метро так и не прошел. Я сам из Новосибирска, там вот в конце вроде как игры есть эта локация в Новосибирске. Но вот помаленьку прохожу, чтобы сравнить с действительностью. Ну, вроде как ничего говорят, пройти можно. Плюс дополнение есть. Ну, что-то наподобие типа сталкера. Я с удовольствием поиграл вот в такие игрушки. Где без кипишь спокойно побегать там. Поизучать локации. Помните, когда вот вышел-то сталкер, сколько там лет назад, как там, у все фанатели с него. такая игра лютая была. У меня даже компа была. Я вот у друзей играл, думаю, мне бы вот эту игрушку и комп, я бы не вообще не вылазил. Ну, сейчас я ее вот что-то попробовал поиграть, ну уже глаз режет. Графика все-таки совсем уж хреновая А в метрошке можно побегать Там графоний нормальный Так, что, всех расхватали бойцов Кого берем? Берем бабу чи читера Че еще ппшку взять? Да, ппшку и награду возьмем Все, готов Давайте побежимся. У целая минута есть. Да, здесь много делов еще с батлой. Первых карты надо добавить, оружие побольше. Можно было к авиации штурмовики добавить, Су-25, А10, Тандерболт добавить, ну чтобы именно штурмовик был, с побольше, большой выбор подвесов у него был техники еще можно прям не за зенитку переделанную в БМП вот я видео кстати тоже выпускал а именно БМП Брэдли к примеру за американцев и БМП там вторую или третью за советов поставить стволов там снайперок пулемет ну короче дофига контента побольше как такой отряд может проиграть ну как летал ну так же наверное как в четверке там же 125 есть у него ракеты тоже с наведением. Я бы вообще бомбы добавил на месте разряда. Ну, чтобы реально пару бомб можно было скинуть. А что, ну, хотя бы две штучки 500 килограммов Ну, там, две бомбы и долгую там перезарядку, допустим. Можно было еще К 52 Ми-28 добавить. Ну про технику, конечно, уже что так мои личные мнения, чтобы бы я хотел увидеть. Можно то, ну оружие это по любому ж надо добавлять. Стволов то много. Я, конечно, не спорю, тут даже одного-то ствола. Чувак что ли? Походу чувак. В да, я вот пролетал на Су-25, но я в четверку вообще недолго играл. Я в нее начал играть вот года два назад, попробовал, и мне уже как-то она дубоватенько показалась. Ну и графика не сильно вкатывает. Вот когда она вышла, кто в нее играл, там, наверное, было клево. А я там вот припозднился с этим делом. Ну истребители это вообще, вот как они летают, это в натуре утюги. Как на утюге летаешь никакой не ни динамики ничего нету не ощущается что ты на самолете летишь Тем более на истребителю да он сейчас тут сюда все сбегутся челы Ну, базара нет, она для фанатов-то, если бы ничего не было. Я в пятерку вот тут тоже не так давно начал играть, еще, ну, когда ждал эту батлу, мне пятерка, то не знает, что там на нее плохо все говорят, мне она понравилась. Во-первых, там оружие не такое шустрое, что можно реально там побегать, пулеметик носитель там, АМГ-шку поставить на эти носошки пострелять. Кар 98 мне вот понравился, снайперская винтовка графика там красивая разрушаемость есть но она я до 50 левела докачался в пятерке и она короче мне тоже -то, прям поднадоел да карт мало карты замыливаются и как это Вы техники маловато сигнал. Ну да, согласен, с лёдкой вообще никаких нет. С двух сторон, ну, ракеты там, да, понятно, что это надо вовремя успеть шмалять с ракет, с ВВШ, ну, после ЛТЦ там подловить. А вот именно проявить э, именно свое мастерство в плане вот ледки, да, что ты вот умеешь на самолетах летать и можешь просто перекрутить врага своими навыками, ну, то есть там размазанную бочку сделать, да. Там косы, петли, ножницы, поманеврировать. А тут нету такого. Они просто как по рельсам самолет летит и все. В, это, в пятерке я вот, кстати, на самолетах так и не приловчился летать. Не знаю почему, не, не смог. Там есть. Это, А20, а этот G, помощь, который это, типа фронтовой Бобер американский. Спидфайеры есть. В советских там советов уже не добавили. Ну, чисто можно было, но не знаю. Мне в такие лёдка не зашла. Вот на тигре я прям покатался от души. Там как раз тигр, аж первый, по-моему, и аж второй. Пятёрки. Мне понравилось. Там вот, ну, вот эта прокачка все-таки хоть какая-то. Можно было к липом поставить дымы ремонт, Гражды, пушка, чтобы крутилась быстрее. Вот здесь тоже это надо сделать. Про станками все-таки надо под добавить модулей. Я вот помню по четверке, что у, у четверки там у техники именно у наземки было много вариативности применения вот этих модулей их там всяких разных было, по-моему. Ну побольше и покруче, чем здесь. Так, что-то я тут забазарился, блин. Вот все живые. Я даже кого-то убил. Тут у меня увеличенный магазин, значит, опять патронов составляет. Ну, Хазар-зон интересный, но мое мнение, что Кажется, здесь галкула. народу я мало. Пусто. Не чувствуется, переданы. что война. Каждый бегает в четвером, вот крысится, да, эти вафельки забирает. Сюда надо еще народу влить. Чтобы не 32, там 32 этих, типа, сколько там команды были. Нашего завалили. А где все-то, я чуть не пойму. А, ну-ка, давайте чат проверим. Алло, алло, раз, раз, раз. Кто-то меня слышит? Нет, интересно. Ну, чё то походу никто меня не слышит. Мне-то с ППшкой на дальних дистанциях точно не вариант. Ее же еще там понерфили, по-моему. Надо чат проверять в игре с кем-нибудь вместе. Эти, эти, вот они. Я себя вижу. На, братан, лови. Не я его через эту, прикиньте, завалил. Через тент, короче. Все, всех добили. Нормально. Но, Вольно бери, отработали. Но чувак сюда спрятался за Брезентом думал, я его не прострелю. Вот, пожалуйста. Подрёте, если выбрать, все, мы сейчас, короче, эвакуируем все успешно по ходу дела. Пошлите на Е1 тогда, наверное. Че сидеть так? Надо вот сваливать отсюда. Приближается еще одна капсула с носителями. Угу. У меня нету транспорт недоступен. То есть только передислокация стоит. Как варик Нет, можно вообще всех Но перебить просто ул. и все. Патрончики есть. О, еще робота вызвал. А, первую эвакуацию мы, короче, просрали. Через все 5 секунд отвалится вот там торнадо к нам приближается я помню не помню чтобы в хазар зоне я торн в торнадо попал ставок да, эвакуация у нас через шесть минут да вот вот вот вот все падаем падаем тачка тачка поехали я за пушку сяду. Так, по поводу производительности скажу. Вот сейчас я играю, да, на средне-высоких 2К разрешении. У меня 70 кадров в секунду показывают и минимальный 53. Но все загружено не по полностью. Добить надо, добить, добить, добить, добить надо. Есть минус, забрал. Еще носитель, отличная работа. Еще один носитель. Все, огонь. Поехали-те, поехали-те. Так, где у нас эвакуация-то? не пойму. А, еще нету, да? Там же Е два будет второй квадрат покажут ждем конечно четвером опасно что нас могут четверых подорвать всех где эвакуация это алё. капсулы видно да ну поехали на капсулу это нам нифига себе через всю карту ехать немного. Так, они в левой Блять, Я тебе въебался. Сорян, сорян, чуваки. Все, я понял, где капсула, поехали. Сейчас мы посмотрим. Так, у нас капсула по прямой, короче, на 12 часов. Да, торнадо, она вообще бесполезная. Если она бы разъ... раз... разносила бы, короче, все. Это ваш шанс выбор, чувак, там. давай садись к нам Не тупи Короче, чувак не хочет к нам валить Ладно, как хочет Поехали Вот у нас Е2 Ох, нифига себе, подлетел Боже мой Так, там кто-то есть. тогда притормозим. Есть. Нормально мы на тачке так присели. Что с пулемета-то не разносить всех сколько там живых осталось на чувачело гаси гаси его есть через скоро короче она прилетит ой, -ой, -ой, -ой, ой чувак чувак сидит сейчас тормозишь что? гаси гаси его есть мы еще перестреляем народу Гаси, гаси, гаси, гаси его, вот чё Есть. Сейчас мы нормально залетим. Все вертушка прилетела, пора отваливать. Вон чувак ждет нас. Так, все пора, пора вертолет. Есть. Сканер, сканер запускаем и эвакуируемся успешно. Я ну вот, мы свалили. Плохо. так сейчас посмотрим, сколько на наваль... на бабок там накидают на душку почти накидали нормально ну тачка зарешала ну это а так и есть Еще одна эвакуация. на выход посмотрим? Починили там серваки в глобальной войне. Так, давайте посмотрим. Можно возможным. Захват проверим. Так, ну пока вроде загру... А, ну нет, не, не починили. К сожалению, хрен. Я готова. Так, ну что, ребятки, тогда я пока что стрим прерву. Спасибо всем, кто зашел, кто вот тут подсказки, как исправить эту мышку, чтобы заработала. Выду в эфир попозже, скорее всего, чтобы уж когда все допилят ночью и глобальную войну остановят серверы, и уже зайду, будем с вами играть и общаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите, буду очень рад ответить.